Эссек. Экспресс. Супер современный, эффективный курс. English. Хочу все знать. Хочешь много знать? Изучай английский. Он поможет тебе глубже познать мир. Он поможет тебе обладать обширной информацией. Тот, кто имеет много информации, тот очень много знает. А тот, кто обладает всей информацией, тот, тот человек обладает всем миром. За границей мы часто попадаем в метро метро это сложные коммуникации в которых очень трудно разобраться когда находишься в иностранном государстве там очень много незнакомых надписей и указателей встречается много слов-словосочетаний и нам необходимо знать какие-то фразы которые помогли бы нам Лучше ориентируется в метро. Поэтому темой сегодняшнего занятия, урока номер 14, будет метро. Общение на английском. Итак, дорогие друзья, метро. Надписи и указатели. Метро. Юг. You. Вот так, такая краткая надпись. Видите? Метро U. У нас M. А у них U. Внизу черточка. Поезда. Trains. Trains. Множественное число в конце S добавляется. Trains. Платформы. Платформс. Платформс платформа платформ. Платформы Platforms. Направо to the right. To the right. Налево. To the left. Может быть, и на надписях просто одно слово писаться right. Это значит направо. И налево left. Но правильно. Направо to the right. To the left. Куда? Предлог to the. Выход. Way уэт. Выход может быть еще. Exit. Нет выхода. No exit. No exit. Нажмите кнопку. Press the button. Press the button. Иногда может быть написано Press here. Жмите здесь. Нажмите здесь. Нажмите кнопку. Press the button. Button. Кнопка. К платформам. Куда? Предлог to должен быть. Платформа. To the platforms. To the platforms. Линия метро. Line. Line. Вход. Энтренс. Энтренс. Энтренс. Продолжаем наше изучение. Метро. Андеграунд. Underground. Underground. Англичане метро иногда говорят YouTube. Ютьюб. Станция, station. Станция, station. Следующая станция, next station. next station. Садится в поезд, вагон, автобус и так далее. Get on. Садится. Get on a train. Садится в поезд. Get on a train. Выходить из поезда. Get off. Get off a train. Get off a bus. И так далее. Это выходить. Get off. Входить. Get on. Выходить. Get off. Платить здесь. Pay here. Here здесь. Платить здесь. Pay here. Пересадка. Change. Change. Пересадка. Вот слово менять. Change. Делать пересадку. To make a change. To make a change. To make a change. Делать пересадку. Билет в один конец. One way ticket. One way ticket. Билет в один конец. Билет туда и обратно. Или на две поездки. Two trips, two trips, две поездки. Two trips. Не могли бы вы помочь мне? Could you help me? Could you help me? Could you help me? You help me? Это все равно, что не могли бы, звучит как могли бы вы помочь мне. Не имеет значения, смысла не меняется. Could. В принципе, не могли бы это couldn't. You helped me. Couldn't you help me? Could not, то есть означает. Ну, насколько это прижилось в англичан и американцев, и на нашем звучит, не могли бы вы помочь мне? Мы так привыкли, не могли бы вы помочь мне. Could you help me? Мне нужна карта метро. Мне нужна карта метро. I need an underground map. Я хочу, I want an underground map, map-карта, underground метро, I need, мне нужна, an underground map, карта метро. Скажите, как добраться, как доехать до какой-нибудь станции и так далее. Ну, скажите это, tell me, tell me, как добраться? How can I get to I get to добраться How can Как могу я добраться How can I get to Как могу я добраться до How can I get to Пожалуйста, покажите на карте это место Please show me this place on the map Please show me покажите мне this place это место on the map нужно делать нужно делать пересадку вопрос должен я делать пересадку have I to make a change have I to make a change в настоящее время have to это должен должен ли я делать пересадку или нужно мне делать пересадку? Можно и с need начинать. Need I to make a change? Но чаще применяется такая вот форма. Have to. Должен я. Have I to make a change? Должен я делать пересадку? Покажите, пожалуйста, на карте. На какую линию? Please show me. On the map. Покажите мне на карте. Please show me on the map. To which line? Куда? To. На какую? Значит. Which. На которую линию? To which line? На какую линию? Please show me on the map. Покажите мне на карте. To which line. На какую? To куда, which line продолжаем дальше отрабатывать наши фразы и предложения я заблудился I lost I lost я заблудился я ищу в настоящее время, в данный момент I am looking I looking. I'm looking. Мне нужно. I need. I need. Я хочу доехать до. I want to go to. I want to go to. Я хочу доехать до. I want to go to. Это место свободно? Is this seat free? Is this seat free? Seat место. Is this seat free? Не place, а seat, место для сидения. Is this seat free? Я хочу купить проездной на неделю. Я хочу. I want купить. Что сделать? To buy. I want to buy. A travel card. A travel card, travel путешествовать, card, карточка, for, протяженность, a week, на неделю. I want to buy a travel card for a week, на неделю. I want to buy, я хочу to buy, купить, a travel card, проездной, for a week, на неделю. Сколько стоит этот билет? How much does the ticket cost? How much? Сколько? Does? Формирует предложение местоимение или существительную в настоящем времени в единственном числе. How much does the ticket cost? Сколько стоит этот билет? How much does the ticket cost? Можно по-другому. How much do I pay for this ticket? Сколько я плачу за этот билет? How much do, используемые частицы do. How much do I pay? Сколько я плачу for this ticket, за этот билет? Я доеду на этом поезде до можно использовать частицу do для формирования настоящего времени. Do I go to this train too? Do I go to Можно еще по-другому. Могу я доехать на этом поезде до? Могу? И с кем начинается? Can I go to this train too? Can I go to this train too? Могу я? ехать этим поездом до How can I go to? Могу я ехать этим поездом The train to do Или что можно Этот поезд идет до? Значит, в настоящее время поезд он Does this train go to? Does this train go to? Идет этот поезд до? Как долго? Поезд идет до какой-то остановки или до какой-то станции. Значит, как долго? How much this train to take to? Буквально забирает. Сколько берет времени до какой-то станции? Не идет, тут голову не надо никакого. take. Надо запомнишь, что take. Сколько занимает времени это? How much this train to take to? К этой остановке или до этой остановки? Вот, и тут же сразу ответ дается. Это примерно около 20 минут. It takes. Не он идет. It goes go about 20 minutes. Он говорится, это занимает. It takes. Это берет около 20 минут. It takes. It takes about 20 minutes. Это берет или занимает about около 20 минут. Наш урок приближается к завершению. Как всегда и обычно мы в конце подытожим наш материал. Итак, метро, Ю, Ю краткие надписи, Ю Поезда. Trains. Платформа. Платформ. Направо right или to the right. Налево left или to the left. Выход. Exit. Exit. Выход. Нет выхода. No exit. Нажмите кнопку. Press the button. Press the button. К платформам to the platform, to the platform, линия метро line, метро, underground, станция, station, пересадка, change, делать пересадку, to make a change. Я не говорю по-английски. I don't speak English. Не могли бы вы мне показать, помочь вернее? Could you help me? Не могли бы вы показать? Could you see for me? Could you see for me? Не могли бы вы показать мне? Could you see for me? Для меня. Мне нужна карта местности, или я хочу карту местности купить? I want to buy an underground map. Покажите мне на карте. Show me. On a map Show me On a map Значит Я доеду на этом поезде До До This train Go to До I this train Go До I this train Go to. Итак, пересадка, еще раз напомним, это change. Делать пересадку to make a change. Metro underground. Дорогие друзья, наш урок завершен. На следующем уроке мы будем общаться и изучать вопросы, связанные с телефонами, с их использованием, как общаться на английском в другом государстве, как пользоваться различными средствами связи, это почта, это телеграф и все слова, фразы и словосочетания. Кликайте на мой канал, я желаю вам успеха. С вами был канал The English и Петр Горбатюк. Солонг, so long. Пока.